Привет! Вы на видео для бизнеса и сейчас мы расскажем зачем видео для сервисного центра. Перед нами есть клиент, э, мы делали ему аудит сайта, анализ сайта и сейчас даем консультации по тому, где можно использовать видео в его бизнесе для его сайта. Итак, э, я бы хотел подчеркнуть, да, соответственно, все что я говорю это сугубо мое личное мнение и я рекомендую Э, исходя из своих навыков, и своего опыта, и если вы хотите, э, можете задавать вопросы под этим видео, а сейчас поехали. То есть, у нас есть такая карта «Зачем видео сервисному центру?». И мы сейчас по ней быстренько пробежимся. Основная задача вашего сервисного центра – это продавать услуги, продавать услуги ремонта и, соответственно, с помощью видеоролика. Что это значит? Соответственно, вы можете здесь какие-то акции, э, не заносить их в формате вот этого вот там, да, треша, там, 2014 -го года, а заносить в формате видео. Причем, если вы делаете свой видеоканал на YouTube, как это делаем мы, да, опять же, вот видео для бизнеса, да, соответственно, мы здесь, на этом канале можем спокойненько себе позволить э, размещать видео, и это видео работает независимо от нас, там, да, не надо, как бы, там, оно на канале, соответственно, ваши акции, если грамотно оптимизировать это видео сделать продвижение этого видео будет нормально работать и соответственно будет визуализ то есть ценность вашего продукта будет в чем да вы визуализируете ваш продукт для покупателя что это значит вы не будете показывать фотографии где есть ваши там мастера а вы покажете мастеров которые реально молодые ребята в, в фирменной униформе приходят к клиенту либо клиент приходит к вам и сдает телефон э, в ремонт получает готовый телефон и гарантию это все можно сделать видео, одна картинка лучше тысячи слов, и а видео 50 картинок в секунду, да. Соответственно, сами можете посчитать траст, Но вызвать у него эмоции, да, то есть отработать какие-то возражения гораздо быстрее, получу ли я гарантию, где вы находитесь, то есть схема проезда, соответственно. И оставите, то есть, среди конкурентов вы будете вне конкуренции, потому что очень мало, я так думаю, сервисных центров в Питере, да и в Москве сейчас делают такие свои каналы и видео. Но это вопрос времени, да, потому что кто будет первый заниматься этим, тот и победит. А, Гагарин, да, первый, второй, никто не помнит попросить что-либо сделать, вы можете попросить там своего клиента, подпишись на свежие новости, да, получи дополнительную информацию по ссылке ниже, перейди к нам на сайт, узнай там о, наших, там, это, там о наших акциях, о наших скидках, да, либо закажи консультацию специалиста, а заказать вы сможете узнать на нашем сайте, контакты там, это все можно сделать в видео, прописав грамотный сценарий. Вы можете опять же дать простые ответы в коротких роликах, что вы можете предложить рынку, как вам добраться, что надо зрителю сделать прямо сейчас, там позвонить, кто вы, что вы за компания, почему надо обратиться к вам и почему, то есть, смотрите, тем для роликов огромное количество, да, соответственно, но а, возникает вопрос такой, да, то есть, какие видео будут интересны клиентам, я вам скажу, надо делать обзоры. Опять же, мы собрали там, да, видео-руководство, уроки, как почистить, как одеть чехол, как выбрать телефон, э, способы поломок. У вас вот здесь вот есть, грубо говоря, перечень, да, всех работ. Вы можете все это сделать, то есть, по каждому из этих работ вы можете сделать э, свое видео, да, опять же, сделать какое-то интервью с экспертами, интервью с мастерами, как меняется, да, то есть, сделать такой прям контент-план и поэтому делу проработать, да, опять же там опровержение там, да, говорят там, что не знаю зарядка для айфона должна быть э, только фирменная, потому что там есть чип, правда это или неправда, расскажите это в своем видео, да, опять же там кейсы, примеры, как вам пришел человек, вы построили телефон и просто а, потому что мастер был а, ваш вменяемый, он просто построил ему телефон бесплатно за спасибо, потому что там а, как бы было дело в программном обеспечении, а не техническая поломка. И благодарный а, клиент сделал вам видеоотзыв, да, опять же это можно сделать там либо какие-то социальные исследования. То есть, как бы мы считаем, что самые а, менее ломаемые телефоны, допустим, это там а, iPhone там SE там, да, или там iPhone там шестерка плюс там, да, в этом формате там делать какие-то рейтинги, опросы, юмор, да, вебинары. Ну, и опять же там, вы четко получите к себе дешевый трафик, да, вы четко получите дополнительный источник лидов. Согласитесь, когда а, у сервисного центра есть свой видеоканал и он а, растет, то, соответственно, а, получается все… А, к такому каналу будет больше. Ну, и в социальных сетях у вас будет нормальный и грамотный контент. А, я думаю, что я вам донес основную мысль, зачем вам видео, то есть, как это все делать, да, то есть, основная задача там все в этом формате. Мы над этим работаем а, долго и плодотворно, и вот полгода я уже работаю, занимаюсь этим. И а, если есть вопросы, приходите к нам, задавайте их, и, если, или приходите к нам на кворк, заказывайте наши кворки и э, все у вас получится, все у нас получится. Всего доброго. Подписывайтесь на канал «Видео для бизнеса» ну или там «Бутик идей», заходите к нам. Всего доброго. Пока.